Сейчас будет смена байтеров. Уже меняйтесь. Забер. Давай, Хова от центра становись. А, это Фракториус, сориан. На следующую рыгачку у нас будет байт. Наверное, да, после рыгачки синюю лужу. Вот дождите синих луж у портала. Кварталу все. Поехали, Ригард. Первую там Открывать. Поехали, первая байт группа. Станьте подальше, я по подальше влюблю метку вам. Вот отсюда. Остальные по бокам байтят. Ну короче, от танков просто. Короче, Ригер, надо просто таунтить на каждую обилку. И вообще похуй. Ну, вот это же можно чистить просто бопами, чтоб не хели. Херень... Да куча этих бледов прокаят. Сейчас танковая дерьмо идет. вот там он, он, он, он, он Ну, смотрите, мы хорошо байтери на месте стоят. Готовьте, сейчас смена будет. Смена бактеров. Тринадцать такого халата. Ну не пора его зарыть? Нет. 10 секунд 10 еще минимум. Под следующую рыгачку пошло, пойдет этот байт. Синие лужи родили и нажали портал. Где синие лужи? Да, надо, надо, надо, надо,